Друзья, всем привет! Сегодня мы поторгуем по а, самой главной и самой важной новости месяца, это Nonfarm Payrolls. А это также называют днем зарплаты трейдера, поскольку новость имеет огромное значение. И там присутствуют, естественно, сильные волатильные движения. Я уже примерно два года захожу на эту новость, не каждый месяц, конечно, но тем не менее я захожу. Захожу я все время по одному и тому же способу. Перед тем, как я покажу этот способ, я должен сказать вам, что у меня есть плейлист со всеми заходами на Nonfarm, который я заснял. Плейлист находится по ссылочке в описании. Также кто-то этот способ может посчитать бредом. Кто-то скажет, что мне просто повезло. Кто-то скажет, что это невозможно. Я не буду вас переубеждать, потому что этот способ крайне необычный. То есть, если хотите, можете так считать. Я просто сейчас буду заходить таким способом, каким я обычно захожу и всегда. То есть, да, это бред, да, это невозможно, да, я с этим полностью с вами согласен. Теперь давайте по этому торговать. Итак, до выхода новости остается 8 минут. А давайте я вам расскажу свой способ, как же я торгую по этой новости. Торгую я всегда на валютной паре евро-доллар, абсолютно всегда, и я обращаю на движение цены на минутном тайфрейме. То есть, смотрите, если произошел импульс до новости в какую-либо сторону, сильный импульс, то новость отреагирует импульсом в противоположную сторону. Сейчас мы все это с вами рассмотрим на примере. У нас, в принципе, сейчас присутствует такое движение вверх, импульсы вверх, скорее всего, он фарм... Пойдет у нас на понижение, но я, я это пока не утверждаю. Посмотрим сейчас по движениям. Захожу я всегда только на одну минуту, ловлю только один импульс. То есть по этим движениям, по движениям цены, которые я вижу до новости, я утверждаю, куда будет направлен импульс. Никуда в общем пойдет нонфарм, а куда будет направлен именно изначальный импульс. Поэтому я захожу на одну минуту. Раньше я захотел там на две, на три минутки. Сейчас нонфарм стал более нестабильным, поэтому только одна минута. Итак, первый раз я захожу до выхода новости, буквально за секунд 10. И второй раз я ловлю откат Если, конечно, он присутствует Если присутствуют стимулы для отката То есть явно выраженные Нонфарм у нас абсолютно всегда откатывается, нужно только поймать этот момент Захожу и на 5 минут На откат, то есть цена стреляет у нас вверх Проходит 5 минут после выхода новости, я захожу на понижение. Ловлю откат от импульса. Обязательно нужно взять не менее 5 минут после выхода новости. Только потом уже можно рассматривать этот откат. Откат всегда происходит, естественно, от сильного уровня. Итак, остается 3 минутки до выхода новости. Пока что наблюдаем с движениями цены. Пока у нас происходят импульсы вниз. Сейчас будем смотреть. Но если же в последние 2 минуты произойдет сильный импульс вверх, то я зайду на понижение. Пока я вижу неуверенные свечи на понижение с большими тенями. Сверху. Это мне пока мало о чем говорит. Вот, происходит сильный импульс вверх. Смотрим. Итак, остается у нас одна минутка. Теперь я полностью максимально уверен в том, что а, non отреагирует импульсом вниз. Давайте, ребят, я покажу свою уверенность а, суммой сделки. То есть я максимально уверен в том, что импульс будет направлен на понижение. Остается 10 секунд. Я захожу на понижение до новости. Немножко в неудачной точки, но тем не менее сейчас будет импульс направлен на понижение. Смотрим. Импульс направлен на понижение. Я уменьшаю сумму сделки до 10 долларов. Ждем окончания этой сделочки. Остается 10 секунд. То есть я определил импульс по движению цены до новости. Можете считать что это бредом, можете считать, что мне повезло, но тем не менее я так частенько делаю. Сделочку у нас заходит в плюс, мы получаем с вами большую прибыль. Получили прибыль в 60 долларов. Теперь давайте подождем 5 минут после выхода новости и постараемся ословить с вами откат. Ждем. Раз, раз. Итак, друзья, прошло практически 5 минут после выхода новости. А цена у нас затухла на уровне поддержки. Мне желательно зайти вот от этой точки. Давайте я ее отмечу. То есть вот у нас находится сильный уровень, нежелательно зайти примерно отсюда на откат от новости. Смотрим. Заходить я буду на 5 минут. На сумму 10 долларов. Давайте откроемся здесь от уровня поддержки на 5 минут. Конечно, желательно мне бы было подождать еще более нижние точки. Но ладно. То есть еще раз повторяю, как я работаю по нон-фарму. Я захожу перед новостью, чтобы поймать импульс. И на откат от новости. Да, не очень удачную точку для захода я выбрал. Немножко поторопился. Остается у нас а, 2,5 минутки. Половина сделочки уже прошла. Дожидаемся. Вот у нас происходит импульс при отскоке от уровня поддержки. Но ситуация опасненькая, поскольку моя сделочка заключена в плохой точке. Остается 10 секунд. Смотрим за результатом сделочки. Сделочка у нас... Заходит в плюс. Отлично. Отлично. Словили с вами импульс и откат от новости Это у нас был идеальный нонфарм Заработали мы за сегодня около 70 долларов Конечно в первом случае я поставил весь депозит Вы так не делаете, я был просто максимально уверен в этой ситуации И хотел вам это показать То есть не что я наугад ставлю, а что я именно уверен полностью вот в этом импульсе А сделал я себе такой небольшой подарочек Выведу 10 долларов в качестве награды за эту торговую сессию Друзья, вот такое вот интересненькое видео у меня получилось Мы с вами отработали шикарно нонфарм Мою любимую новость Обязательно поставьте это видео лайк, если это видео было для вас полезным, подпишитесь на канал вы еще не подписан и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Также подписывайтесь на меня в инстаграм, вконтакте и в сообщество Икигай, все ссылочки будут в описании. Плейлист со всеми моими заходами на нонфарм, который я заснял, находится в описании. Можете посмотреть там, я там все время захожу вот одним и тем же способом. Всем огромное спасибо за просмотр, всем желаю всего самого наилучшего, всем профита и всем пока.